Наш мир – это песня Вселенной, сложились все чувства в слова, и в миг, что теперь незабвенный, Вселенная мир создала, в нем чувство любви и сияния, и в счастье не заперта дверь, Вселенная нас, как мечтания, для счастья творила, поверь. И вот босиком, как по нотам, прошлась излучая мечту, Вкрапляясь любовью, заботой, в наш мир всей души красоту. Вселенная мягкая и нежно учила дитя, словно мать. И вот уж мерцает надежда, что мир будет счастьем сиять. Но что ж теперь происходит, что сделали с миром сейчас? Любовь из сердец вдруг уходит, и мир отвернулся от нас. Жестоко и грубо планету изранили дети Земли, оставить нетронутой где-то планету. Увы, не смогли, и гибнет земля, и рыдает, И сил уж нет все терпеть, и вот уж в огне все пылает, Осталось недолго гореть, не поздно ли нам оглянуться, Страдания миг прекратить, от сна, от гипноза очнуться, И землю опять полюбить, или все же вселенной придется Создание своих погубить, и сердце почти уж не бьется, и горе ни с чем не сравнить. Но если хоть шанс на спасение? Одуматься сможем ли мы? И вновь одолело сомнение, Погрязли в бездушие тьмы. Не ценим, не любим, Не станем меняться, Чтоб землю спасти. И существовать перестанем, И шансов уже не найти.